Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня я хочу с вами поговорить вот об, об чем, об очень такой интересной вещи. Я сейчас буду вещать на правах фантазий, да, поэтому не надо приобщать к делу, вот, не надо думать, что что-то у меня тут не то с головой. Значит, ребят, хочется мне выразить свои соображения вот именно сейчас в виде своего мнения, я сейчас... Не... Почему мнение? да? Потому что мнение это пустое, это ничем не подкрепленное. Вот. Так вот сейчас я буду выражать свое мнение, я называю это корректным языком, свои фантазии, свои домыслы и, собственно говоря, свое видение вообще того вопроса, который мне хочется осветить да, по поводу нашего прекрасного и дальнейшего будущего, по поводу Золотого века, Ночи Сварога и всего остального. Да? Как, как я это вижу, как мне это чувствуется, видится, воспринимается и то, какие у меня есть идеи, я хочу просто поделиться с вами своими идеями и своими фантазиями только ради того, чтобы вы попробовали это на вкус. То есть попробовали, осознали, насколько это вам подходит, не подходит, резонирует, хотите, не хотите. Значит, начну я издалека. Начну я про реальное мироустройство. Опять же, да, на правах своего мнения, ничем не подкрепленного. Ну, допустим, да, давайте будем слушать это со стороны сказки. Ну, допустим, я вам расскажу такую сказку. Есть у нас некое мировое правительство. Допустим, оно базируется в США. И, допустим, оно оттуда ведет управление всем миром. Как это все устроено? Есть определенное Финансовая резервная система. Да, ФРС, есть у нее ФРН и так далее, и очень много отделений. В общем, голова Гидры находится в США. И вот эта гидра распустила свои щупальца по всему миру, абсолютно по всему миру. Если вы думаете, что есть какие-то страны, государства и так далее, вы глубоко ошибаетесь. Почему? Потому что все было создано в США, все было создано давным-давно, в 1791 году, если быть точнее, это 15 декабря, когда создался первый Билл о правах, когда создались первые коды США, первые законы, по которым... Так все устроено, что кто первый встал, того и тапки. Кто первый занял такую позицию, того и тапки. Вот они себя объявили после каких-то событий, которые мы сейчас не докопаемся, где там истина, а оно нам и не надо. Вот мы сейчас возьмем все так, вот как оно есть. Да? Есть некое мировое правительство, оно там базируется, и в этих законах написано, что а, деньги, валюта, да, средства платежа, это золото, и ничто, кроме золота. Ну, где-то кто-то там еще подшепчивает нам, что нет, все не так, есть серебро. Суть дела не меняет. То есть, какая-то валюта, которая подкреплена каким-то материальным резервом, понятно, да? каким-то ресурсом материальным. Вот. И, в общем, короче говоря, ребята, все государства, государства, все страны, все образования, республики и так далее, все, что есть на планете Земля, абсолютно все является просто колониями, колониями одного мирового правительства и никак иначе. Все конституции, которые вы считаете, что они сделаны для народа, только для того, чтобы обеспечить формирование, основы существования и соблюдение конституционного строя, так вот я вам скажу по-другому. Все конституции – это договоры присоединения к тем трастам, которые имеют право выпускать исключительно ФРС. То есть если ты хочешь присоединиться, взять денежку и развивать здесь вот свое государство, да, и как-то тут а, какой-то бизнес вести, то, пожалуйста, ты должен сделать конституцию, через конституцию присоединиться к этому трасту, тогда тебе немножечко пойдет поток денег туда, да, и ты можешь вести свои бизнесы. На чем основаны бизнесы, да, строится коммерческая корпорация, она же государство. Эта коммерческая корпорация паразитирует на достоинствах и ресурсах земли, на которой она как бы раскинула свои просторы. Да, она выкачивает оттуда нефть, газ и другие природные ресурсы. А какие еще бывают природные ресурсы, кроме земельных? Да? Люди. люди. Так вот, по вот этому, скажем так, кодексу, да, который называется у нас Конституция, люди облагаются налогами. Что такое налоги? Налоги – это дань. Просто дань, понимаете? А если мы уйдем от этой сказочки в сторону да, и посмотрим на все, как то было до того, как. А было все очень просто. Дитё, любое дитё, рожденное на земле, это сын Божий или дочь Божия, да, семя Божие, Божие племя. В колыбельной цивилизации, как угодно это можете назвать, да. А кто это такие? Это сыны Божии, которые были присланы на Землю для чего? Для прохождения каких-то уроков, да? для эволюции, для формирования души. Так если ты сын Божий, значит тебе... А, и Господь Бог все дал, я правильно понимаю. Значит, а, все, вот посмотрите, любое законодательство, оно идет от Земли, потому что ребенок послан на Землю. Соответственно, Земля принадлежит тебе по праву рождения. И в нашем естественном русском праве был такой: да, выделялся надел земельный. Каждому, кто был рожден на земле, выделялся надел. И в соответствии с этим наделом, да, эта земля тебя и кормила, и поила, и, соответственно, там и пушнина, и все дела, и все это было у человека. Вот, вот пришла некая такая паразитическая структура, которая сказала, что все, баста, карапузики, да, кончились танцы. А земля у вас есть самое дорогое, нет у вас земли. Отняла у нас землю, вместе с землей все ресурсы и обложила нас данью налогом. Вот как это произошло и в каких условиях это произошло, ребята, это сейчас тайно покрытым мраком, и вы не докопаетесь до этого. Почему и как это произошло, вы просто должны понимать, что все, что сейчас сделано, это единая огромная система. Вы там боретесь местечково где-то, там кто с СССР, кто там возрождает царскую Россию, кто-то, я не знаю, еще что-то. Это не важно, ребята. Это все единая система, как вы это понять не можете. Единая. Находится глава у нее в США, все мировое правительство оттуда же все руководит. И все законы написаны там. И все наши законы, которые есть в Российской Федерации, все ссылаются на те законы. Только у нас здесь уже вообще до маразма дошло. Да? Почему? Потому что самое главное это конституция. Конституция это есть акт присоединения к денежному трасту. Вот, он не для народа пишется, он не для людей пишется, что вы, что вы, зачем, зачем. Нет, он и, именно пишется, и там посмотрите, под этим новым взглядом, посмотрите теперь на конституцию, что там написано. Да, устанавливаются налоги, устанавливается обязательное образование, устанавливается обязательно еще что-то. Зачем? Зачем? А за тем, что человек должен быть отформатирован. Мозги его должны стать системные, да, он не должен знать больше, чем ему положено чтобы не задавать лишних вопросов, как построена наша система образования, а так, да, что выпускаются лучшие из лучших. А кто эти лучшие из лучших? То есть кто робот, кто способен жить в системе, кто способен полностью подчиняться, да, изубрить то, что ему дают, вот тот лучший, тот лучший исполнитель, лучший винтик, лучший рядовой в этой армии, Вот он хвалится. А нестандартное мышление, творческое мышление, векторное мышление, да, интегральное, какие-то проявления других чувств, не всем же надо знать математику, понимаете? Вон прекрасные художники, да, прекрасные там другие люди, которые развиваются в других направлениях. Почему, зачем? Их же выкидывает на край жизни, потому что ты двоечник. Это значит сразу, понимаете, нарушаются права и свободы человека закрывается целиком и полностью весь его дальнейший путь развития абсолютно вот ну ладно это мои возмущения по поводу нынешней системы образования в том виде в котором она есть идем дальше да и что же мы видим налоги что такое налоги это дань кто мне говорит что ну как же мы же налоги это пенсия ребята вы что смеетесь что ли какая пенсия налоги это дань ваша пенсия это дань из которой вы получаете гроши копейки это все идет на прокормку вот этой гидры. А, вся финансовая система, все ваши льготы. Вы знаете, что побили о правах а, по, по кодам США? Все, кто получают льготы, а, все самостоятельно признанные рабы. То есть они пришли, да, сели на пособие, все, они признали себя рабами на веки вечные. Ребят, Но о чем вы говорите? Когда мне говорят, что создается какой-то очередной комитет или какое-то сообщество СССР, и давайте мы там будем платить налоги, но это знаете как, вы, вы живете в, в карательной системе, в тюрьме, большой тюрьме, на всю Землю эта тюрьма распространилась, да? наша планета тюрьма, вы живете в карательной системе, и вы к своим же, которых вы же спасаете, вы, но вы их спасаете теми же инструментами карательными, но вы что, ребят, так быть не может, о чем вы думаете? Налоги какие-то поборы или еще что-то? Когда землю надо от этой твари освобождать просто, просто освобождать. Ни в коем случае никаких из инструментов не пользоваться. Вы понимаете, что все государства это колонии просто тупо колонии. Неважно, чьи. Вот сейчас говорят колонии в Великобритании, США. Да, конечно, США тоже колония Великобритании. Да, что такое суверен? давайте разберемся все вот мы сссровцы там проголосовали за возрождение там, и как, как, там за обновленный союз ссср Да, бюллетени открываем проголосовали что такое суверен вы даже никто не знаете что такое суверен суверен это хозяин это тот кто наделен правами понимаете хозяина. Вы проголосовали за хозяина. Открывайте внимательно бюллетени и читайте. Вот нам нужно реализовать бюллетени, О, этот, реф, итоги референдума. Объясняю, кто не понимает, что такое референдум референдум это передача своей собственной власти своей независимости своего суверенитета передача добровольная передача полностью 100 кому бы то ни было вот за какую власть на референдуме вы голосуете тому вы это все и передаете вот что такое голосование голосование это просто да нет не знаю воздержался да то есть вы проголосовали вы голос отдаете то есть голоса отдаю, да, я проголосовал за какого-то депутата, соответственно, этот депутат имеет право за меня принимать решения, какие законы будут действовать. А я не, не хочу в этом участвовать, потому что я такая вот беспечная, я знаю, что они мне желают лучшего. Нет, ребята, никто вам лучшего не желает. Они придумывают, сидят, как вас еще больше нагнуть, как вас еще больше подстричь. Зачем? Вот вопрос, да? Вы сами идете на голосование, они вас стригут, вы за, вы за это, да, да, к Давайте этого депутата выберем, чтобы он нас получше стриг, да, там. А то что-то вот предыдущие плохо стригли. Вот, ребят, о чем я говорю вообще? Я говорю о том, что, понимаете, что это единая система, единая система того, как народ зажать в тиски, как народ стричь, потому что мы стали реальными биоресурсами. И это надо признать, и это факт. И если вы пытаетесь создать что-то кардинально новое, пользуясь вот инструментами карательной системы, вот, кстати, я открыла бюллетень для голосования на референдуме СССР, хочу вам его зачитать. От 17 марта 1991 года. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации Равноправных Суверенных Республик? Дальше буду, не буду читать. Значит, во-первых, посмотрите внимательно на приказ которым этот референдум назначался. И посмотрите, дословно, как было, было сказано в приказе, там два слова вы были, причем очень кардинальных, и как было в бюллетенях. Вот посмотрите, какую подставу вам сделали. Вот кто еще не понимает, приказ или, или указ о назначении референдума, и посмотрите, какой текст был там и какой текст по факту в каком тексте по факту вы голосовали да, на референдуме. Это один момент. Второй момент. Считаете ли вы необходимым дальше упускаем, да, как обновленной федерации равноправных суверенных республик? То есть республика становится суверенна, да. А что такое? У республики есть глава республики. Вы все свои суверены отдали этому главе, хозяину. А он дальше устраивает вам рабовладельческий строй. Потому что суверены он с вас на этом референдуме все собрал. Все, ребята, афера закрыта, закончена. И кто еще питает иллюзии по поводу того, что нет, у нас еще есть время. Давайте реализуем итоги референдума. Алло, ребята, вы что, не понимаете, что итоги референдума уже Реализованы. С вас собрали этот суверен, собрали со всех все. И сувереном стал кто? Кто руководитель вот этой коммерческой компании под названием Государство? Да, и кто вас стрижет? На каком таком основании стрижет? Вы, вы сами вдумаетесь, какие могут быть налоги на той земле, которая богата ресурсами. Сколько они получают за газ, за нефть, за золото, за драгоценные металлы, за драгоценные камни, я не знаю, там, за природные ресурсы, за леса, за продукты питания, за все, что растет на этой земле. Сколько охренеярдов они получают? Вы вдумайтесь в эти цифры. Где ваши дивиденды? Где? Вы на самом деле настоящие суверены. Кто такой суверен? Суверен – это владелец земли. И всего, что на ней расположено. Вот кто такой суверен. Суверен – это хозяин земли. Еще раз вам говорю, если вы не понимаете, кто такой суверен. Все вот пишут, да я суверен. Какой ты суверен? У тебя земля есть? Твоя в собственности земля есть? Нету. Ну какой ты можешь быть суверен? Ты свой суверен кому отдал? Какому-то государству? Так о чем ты теперь говоришь? Какой ты суверен? У тебя нет своей земли, которой ты можешь управлять по собственному разумению. У тебя нет ни одного ресурса, ни одного, ни воды, ни леса. Тебе даже грибы ягоды запретили собирать. Какой ты нафиг суверен? Помните, как в песне «Какой ты нафиг танкист?» Вот и мне хочется сказать, ну какие вы суверены, если в 1991 году все проголосовали и отдали свои суверены. Вы землю отдали, продали в 1991 году, а теперь вы ходите, понимаете, с гордой грудью, мы восстанавливаем СССР. Ну вы что, ребят? Ну вас обвели вокруг пальца, вы уж посмотрите-то на документы внимательно. И, и вы поймите, кто такой суверен. Суверен – это хозяин земли. Хозяин земли. Вот кто такой суверен. Все, за что вы проголосовали? Еще раз читаю вам внимательно, за что вы проголосовали. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских опускаем как обновленной федерации? Кто такие федерации? Кто? А вот федерации это и есть вот эти колонии равноправных, суверенных республик. Так вот, директор колонии вот этой, вот равноправной, суверенной, он и есть хозяин земли, а не вы. Вы рабы стали, вы отдали свою землю. И, соответственно, все, что вы на ней там построили, имеете, владеете. Когда мне говорят, Ольга, а почему бы вам не сделать договор, вот, а давайте мы из Росреестра передадим человеку свое имущество. Какое имущество? Квартиру на 16 этаже, подвешенную в воздухе, которая не имеет прямой связи с землей, понимаете? Не имеет. Вот это вот сама история по созданию многоквартирных домов да, с офигительными, я не знаю, там, этажностью. У вас нет квартиры на двадцать восьмом этаже, которая привязана с землей? Нету. То есть у дома есть хозяин. Хозяин может быть на земле. Вот кто владеет землей, тот владеет домом. А вы владеете коробочкой, подвисшей в воздухе. Как вы можете куда-то ее передать? В какую такую собственность? Вы что не понимаете что ли, что у вас воздух где-то там в районе 28 этажа? Каким вы сувереном можете быть подвисшие в воздухе? Вы все в воздухе висите. Вообще в принципе у вас землю отняли, у вас все отняли, вас обманули. Какими мы, вы можете быть собственником? Может быть только дом, дом стоящий на земле. Почитайте, что такое в международном праве ипотека. Ипотека применима только к земле. Ну и, соответственно, облагается ипотекой все строения, стоящие на земле. Какая может быть ипотека у квартиры, висящей в воздухе? Какая? Какие могут быть общие имущества да, у собственника, так называемого, права собственности на квартиру? Поэтому у вас и право, потому что собственность у хозяина, у суверена, и собственность у него на землю, и все, что на ней стоит. Вот это у хозяина, у суверена. А вы, вы рабы, которые вам дали право где-то там в воздухе, в районе 28 этажа, как-то существовать, иметь право на существование в этом пространстве. Вот это понятно, ребят? А давайте перейдем дальше, к следующему вопросу. Налоги. Налоги – это дань. Дань с населения. Почему население, у которого отняли землю, Подвесили его в воздухе в многоквартирных домах. Еще должно за это, за, за воздух платить налог. За воздух. У него и так все отняли. Еще и с него... А потому что у нас э, люди, люди это биоресурсы. Это возобновляемый биоресурс по документам. ребят, вы понимаете? Биоресурсы, с которого можно качать деньги. Вот как курица. Курица несет яйца. Биоресурс, пожалуйста, вы приходите работники фермы, и собираете эти яйца каждый день. И вам же плевать, что там курица возмущается. Она, может, детей хотела из них сделать, да, а вы яичницу из них сделали. Вы также относитесь, понимаете, к курям, корова. Он, пожалуйста, доет корову, без проблем. Вот и вас также доет. Как рабов. Они что захотят, то они с вас и берут. Хотят яйцам, яйцами, хотят молоком, понимаете? Сегодня они захотели с вас деньгами взять, все счета арестовали, завтра ваше имущество забрали, послезавтра вас на органы разобрали. Почему? Потому что он хозяин, он суверен, он имеет полное право с вами сделать так, как вы захотите. Следующий вопрос, переходим, про документы. Вот мы заявляем себя человеком, вот мы такие раз таки, нам нужен документ. Конечно, рабу нужна, нужна справка. У нас, когда э, зэки из тюрьмы освобождаются, они с чем освобождаются? Со справками, правда же? А то как же они там пойдут, их в мир не пустят, справочка нужна. Вы справочку хотите? Вы беглый зэк? Вы справочку хотите? Вы что делаете? Какая справочка? Какие документы могут быть у вольного человека? Он волен. Ребят, значит, смотрите. История какая? Для начала нужно освободиться. У нас нет с вами прав и нет с вами свобод. То, что у нас забрали. Вот все говорят, а почему волю не написали? Да потому что воля — это у вас от природы, да, это божественный дар. На волю они посягать не имеют права, это закон мироздания. Воля — это в вас внутри. Вот когда вас нагнули со всех сторон, вы сами от своей воли отказались, понимаете? Вы смирились, вы сломались, вот вы и стали безвольным существом. Вот, поэтому во всех документах единственное, что есть у нас действительно в законодательстве, называется на правах доброй воли, да, все сделки и соглашения заключаются на правах доброй воли, то есть вы добровольно это должны делать, а не под принуждением, да, и не под вынуждением. Под принуждением и под обязательствами, это называется карательная система государственного принуждения, делают только рабы это все понятно, да? Римское право в действии, морское право тут тоже немножко в действии. Вот, ребят, поэтому про волю речи не идет, да? Воля это как и совесть, ее нужно культивировать. Если нет совести, извините вам эту совесть никаким законом не пришить. Вот то же самое и с волей. Нет воли, вырабатывайте, значит, волю, отращивайте себе волю по-другому никак, никаким законом вас вольным не сделаешь, если вы сидите в тюремной башке, у вас тюрьма в голове. Все, вы не можете выйти за рамки своего контекста. Вам нужна бумажка для этого, еще какая-нибудь какашка нужна. Зачем? Это все в голове. Ваша тюрьма, в первую очередь, в голове. Вот, Вы не можете осознать, что есть определенная система управления, которая распространилась на весь мир, абсолютно на весь мир. И эту систему управления нужно сломать, потому что она объявила. Все, ночь сварога закончилась в 2012 году, кто еще не знает. Уже товарищ держатель трастов и держатель всея земли, да, Ричард Гравит, застрелился. И застрелился он давно, ребята, еще в 2006 году, даже не дождавшись 12 -го года наступления ночи Сварога. Почему? Потому что он все сделал. Все, ему дальше не надо было. Через 6 лет наступил день Сварога, да, и теперь объявлено, что эта система, которая была против человека, которая... Его в рабство поработила целиком и полностью, которая развернулась спиной к нему да, и угнетала. Вот теперь эта система должна быть сломана. И э, такая команда есть на всех уровнях власти, поверьте мне, она есть. Это завещание гравита, почитайте его внимательно. Есть такая команда, но кто ее будет ломать? Держатели мира сего? нет? И должен сломать человек, который проснется. Вот он просыпается, он понимает, что все, что здесь сделано, все абсолютно, это сделана карательная рабская система. Она человеку чужда, она человеку не нужна. Те, кто еще пытаются да, как-то прижиться, адаптироваться в этой системе, ну, я не знаю, вы не человеки. Почему? Потому что здесь, на Земле, фабрика богов, если вы еще не понимаете, фабрика богов. Вас сюда отправили зачем? Научиться стать Богом. А как вы будете учиться стать Богом, если вы ни хрена ничего нового создавать не хотите? Вам показали, что вот такая система карательная, это плохо. Посмотри, какие последствия. Все страдают, умирают. Посмотри, как это плохо. Нажритесь вы, говна, по самое не хочу. Вот чтобы у вас до отвращения было, чтобы вы на всю свою жизнь запомнили и своим потомкам передали, что так делать нельзя. Это ужасно. Вот чтобы вот с молоком матери впитывалось вот это все по геному, передавалось. Так ни в коем случае. Вот такой дистракт, вот такую систему категорически нельзя строить никогда. Передайте это с геномом, со своим навеки вечным и всем остальным потомкам. Чтобы, не дай бог, да, вот эти вот… Вы же раните друг друга, вы же убиваете сами друг друга. С клоками, претензиями, спорами, своим бахвальством, своим тщеславием, там еще чем. А я умнее всех других, а вы все дураки. Нет, ребят. Здесь а, большая учительская система по постановлению богами, то есть боги должны для начала, да, вот, ну вы сдаете сейчас экзамен, что уж тут говорит-то, давайте попросту скажем, вы сдаете экзамен. А, что нужно на экзамене? Нужно на экзамене, да, первое сказать, что плохо, что вы осознали весь масштаб, что, да, я полностью сделали выбор, я отказываюсь от этой системы, буду создавать новую. А вот теперь мы плавно перейдем до да, о том, что же такое новая система. И нужны ли нам в этой новой системе деньги? И зачем они были нужны, если это был элемент а, той карательной системы, и вы с этим элементом не смогли жить? Никто из вас не смог жить в этой системе. Никто. Никто из вас, кто меня слушает, не стали олигархами. Да? Даже те, кто стали олигархами, стали ли вы счастливыми от этих денег? Да, вы скупили полмира, но стали ли вы счастливы? Стали ли вас больше за это любить ваши деньги, или еще дальше послали на три веселых буквы? Вот это вот надо понять. Нет, это элементы старой системы, которая должна быть сломана целиком и полностью, потому что а, те, кто все еще пытается, а где же наше золото, а где же наши трассы, а где же наде... Вы осознаете, что это все сказки и иллюзия. Зачем вам нужно золото? Вот объясните мне, пожалуйста. Зачем вам нужны вот эти фантики? Вы знаете, что денег не существует? Что это миссированные фантики, потому что по законам США 1886 года только они обладают правом вообще денежную валюту держать, средства платежа в виде золота. Все, ни одна больше страна не может это делать, потому что они колонии, только вот голова может делать. Все остальные фантиками пользуются. Для этого была создана ФРС с этими фантиками, да, филиалы ФРС, центробанки. Это вообще отдельное государство, и даже не государство в государстве, а просто отдельная структура, которая существует над всей этой системой, понимаете, со своими банками, разветвленными в сети. Это еще один способ а, порабощения. Сначала государство поработило своих жителей, да, сделало из них биоресурсы по добыванию налогов, имущества и всего остального. А потом еще и сверху финансовая система их накрыла медным тазом, да, и всех закоболила в кредиты. У нас двойное рабство, вы понять этого не можете, двойное рабство идет. Ну, я уж не говорю, да, что баранов надо считать по, по, по осени, да, что баранов надо контролировать, чтобы они там из загонов, из своих, из границ не выходили, да, не мигрировали туда-сюда, обратно. Не дай бог там барашки там семьей объединяться, нет-нет-нет, категорически, да, надо родовые связи все порвать, вот, границы всем поставить. Ну, ребят, ну это игра, это игра, а не более того. И правила игры надо понимать. Если вы не понимаете правила игры, то это печаль. Это печаль. Какое вы новое общество можете создавать, какая новая формация может быть, да, если вы не понимаете правил игры. Так вот, что мне хочется сказать. А, по большому счету, давайте так, да, кто такой суверен, кто такой хозяин? Хозяин это тот, у кого есть земля, правильно? Правильно. Значит, если у тебя есть земля со всеми ресурсами, ты можешь грамотно распорядиться так, чтобы все, кто живет на твоей земле, ни в чем не нуждались. Можно? Можно. Каким образом это сделать? Это уже другая задача, да? Тоже надо садиться и сообщать, думать. Но давайте начнем с главного. Суверен ⁇ это хозяин земли, это первым пунктом, да? Вторым пунктом, что у нас идет? Давайте вот, население есть. У населения есть потребности какие у населения важные потребности вот самые жизнеобеспечивающие не я сейчас не беру э, жизни такие вот жизненные ресурсы как воздух вода там это все понятно да первое это еда что должны обеспечить второе это пред, э, одежда и третье это предметы быта все если человека, любого человека, ребят, полностью обеспечить в достатке едой, одеждой, предметами быта, то есть ему будет что покушать там три раза в день, ему будет что носить, ему будет что вот дома там кружки, ложки, поварешки, да? а, Скажите, пожалуйста, вот если вы с человека снимете вот это время, человека можно заинтересовать дальше любыми другими способами, средствами, интересами? Можно его куда -то? Ну, хорошо, ну вот да, тогда все будут лениться, никто не будет работать. Вот у меня вот такие оппоненты говорят да, никто не будет работать. Работать не надо, надо трудиться. А работать не надо никому. Работа от слова раб, да, рабский труд. Не надо никому работать. Раб и, на бота, да, <laughs> что такое работа? Раб-бот, ну, робот, робот получается. Работать должны роботы. А люди должны трудиться, творить, если человека заинтересовать сказать, вот хорошо, мы тебя накормили, напоили, одели, обули, да, ты ни в чем не нуждаешься, ты всегда можешь прийти в любую точку питания, да, и у тебя там все будет, всегда можешь прийти а, в любой та, так называемый магазин, да, и там что-то взять себе домой к чаю и так далее, вот, но опять же, да, отпадет вот это вот наше потреблянство в виде а, нахапать, нахапать, чтобы оно все стухло там в концу недели в магаз... в этом, в холодильнике в нашем, да, и потом мы эти продукты выкидываем, зачем? Это же, вот вы посмотрите статистику, сколько тонн еды выбрасывается на мусорку из-за... Выбрасывается из-за, прошу прощения, выбрасывается из-за просрочки, да, сколько тонн еды, вот. И понимаете, в чем дело, что если вот это все отрегулировать, так, во-первых, не надо будет так насиловать нашу землю, да, зачем столько еды производить, чтобы продать, продать, ради чего? Ради фантиков, ради вот этих вот бумажек? Вот ну ради чего? А, люди работают абсолютно на бесполезном мартышкином труде. Сколько развелось этих менеджеров? Зачем? Спрашиваю, зачем? Вот, учё... А что они все делают? Они все учитывают бумажки. Вы посмотрите, любое предприятие, там же вот, один налоги считает, другой там это, 13 бухгалтеров надо. Зачем? А что по факту производится? А что по факту делается? То есть люди заняты мартышкиным трудом, учитывают бумажки, то есть такую. а что для людей делается? А что для развития земли делается? Ничего не делается. Вы понимаете, осознайте вот этот вот паразитический механизм, и вы все еще спрашиваете про деньги, зачем нам нужны деньги? Вы что, не можете на своей территории, на своей земле организовать питание всем тем, кто живет на этой земле? Вы не можете организовать им элементарно одеться, обуться? Я же не говорю, что надо всех в Гучи одевать там еще что-то да да конечно человек стремится к прекрасному но сколько у нас рукодельниц есть почему эти рукодельницы мы не можем их а, к делу приобщить потому что они вынуждены мыть полы еще что-то как-то себя реализовать чтобы прокормить дайте им еду и они будут вам шить красивую одежду похлеще чем гуччи но почему у нас вот не хватает фантазии сделать такое общество безденежное общество вот в конце концов, я не знаю, посмотрите фильм «Прекрасное Зеленая", да, станет понятно, о чем я говорю. И ведь это же идеи, вот все говорят, вот зачем кто-то сверху нам скидывает идеи, как сломать эту систему, да, потому что вам уже кричат, ваша задача сломать вот эту систему, которая угнетает людей и стать богами. А богами как становятся? Надо создать что-то новое. И вот то новое, которое создадут Люди, боги, да, бога-человеки. Вот то новое должно жить и процветать. Никто за вас золотой век не откроет и не сделает. Никто за вас не откроет новые технологии, да, отказавшись от электричества, от различных техногенных факторов, от этих рамок, от металлоискателей, вот этой чуши, которая сейчас нас убивает. Никто этого не сделает, пока вы сами не додумаетесь до этого и не сделаете. Неужто вы действительно хотите продолжать жить в этих коробках без земли? Человек без земли – ничтожество. Человек без земли – это мертвый человек. Они вас сделали мертвым бумажным человеком. Соломенной фикцией, понимаете, физлицо, существующее в компьютере. Что такое физлицо? Это электронная запись в государственной системе информационной. Это ничто, это запись, которая подтверждается вашими бумажными документами, паспортом, правами, снилсами и еще прочей лабудой. Это электронная запись. И когда у вас в суде спрашивает, судья, я устанавливаю вашу личность, что такое личность, что такое фотокарточка, это бумажное лицо, фотокарточка, бумажное лицо, перенесенное на бумагу. Но вы же адекватный человек, вы же понимаете, что ваш портрет и, и ваше лицо – это разные вещи, физически разные вещи, вы же понимаете? Вы когда на себя в зеркало смотрите, вы же понимаете, что это отражение? Вы-то вот здесь, по эту сторону зеркала, а там отражение, оно не живое. Так что же вы в суде этого не понимаете, когда у вас устанавливают личность? Вы не можете судью спросить, а вы что устанавливаете физлицо? Так загляните, откройте ГИС и посмотрите все данные физлица. Я-то здесь причем. чем? Я живой человек из плоти и крови. Какой вы физлицу Паспорт всем показываете. Паспорт. паспорт подтверждает, что в государственной электронной системе внесена запись, и там есть такое физлицо, но паспорт не устанавливает тождественность с вами. Как вы это понять не можете? Не устанавливает. То есть это знаете, как вот у вас есть документы на машину, то есть документы на машину подтверждают, что вы являетесь бенефициаром, владельцем машины. И все, что вам машина какую выгоду будет приносить, она ваша. Вот что такое документы на машину. Так вот, паспорт – это документы на ваше физлицо. Физлицо, будем считать, что это машина. И если вы бенефициары, и выгодоприобретатель от этой машины, то как вы можете… вот Я машина, что ли? Вот посмотрите, у меня документы «Я машина». Вот приходя в суд, я устанавливаю вашу личность, судья вообще вменяемая, нет? Может, у вас, надеюсь, способность проверить, личность вашу установить?» Куда вы меня? Это, это, я вот сижу, и вот, вы понимаете, мне вот каждый раз вот смешно в суде, потому что когда судья начинает устанавливать личность по документам на машину, да, и говорить мне, да, ваша личность установлена, вы есть эта машина, ну, вообще, вот смотришь на нее, думаешь, ну, театр абсурда, и вы хотите в этом абсурде жить, а у нас все абсурдное, какой закон не возьми, этого нету. Да, с абонентами, вот недавно документ писала, абоненты электроэнергии, вы знаете, откройте, пожалуйста, статью Гражданского кодекса 539 и прочитайте ее внимательно. Кто такой абонент? Абонент по договору энергоснабжения, по договору, а условия договора, следующую 540 статью, читайте, что такое условие, значит, принимающий, абонент это тот, кто принимает электроэнергию, в энергопринимающее устройство. Вот кто такой абонент. Скажите, пожалуйста, у вас ваша конструкция тела позволяет заключить обеспечить одно из наиглавнейших условий договора энергоснабжения. В вашей конструкции тела есть энергопринимающее устройство. Вот в моей конструкции тела что-то не предусмотрено. Я не жру энергию, понимаете? Я могу воду принимать, да, могу снаружи, могу внутрь, но что-то как-то вот к энергии я не приспособлена. Значит, о чем это говорит? Значит, говорит о том, что ресурс энергия, как таковой, ресурс против человека, ресурс паразитической системы. Воду мы можем принимать, правильно же? Во все щели можем принимать. Значит, воздух можем принимать, хорошо. В нефть даже можем, пожалуйста, у нас есть нефтяные лужи, да, и все вот эту нафта, как она называется, нафтогрязь, да, пожалуйста, принимают, лечатся люди, излечиваются, да, костные заболевания лечат, можем. А с энергией что не так? У меня нету энергопринимающего устройства в моей конструкции тела. Нету, не предусмотрено, Богом не предусмотрено. А 539 статья говорит о том, что это обязательное условие договора энергоснабжения. Иметь энергопринимающее устройство, и причем, заметьте внимательно, если прочитаете, да, что абонент обязуется оплачивать принятую энергию, принятую. Там нет ни слова, что абонент обязуется оплатить учтенную энергию на счетчике, ни слова. Но как одно из условий договора есть обеспечить учет этой энергии, только непонятно какой, принятый или расходованный. Там не говорится в этом. Так вот те, кто еще до сих пор там вот эти энергосбыты, кто меня слушает, вы вообще сами-то дееспособные, вменяемые, вот по, на гражданский кодекс ссылаетесь, вы обязаны оплачивать из-за того, что там 539-540 есть статья ГК. Вы вообще сами вменяемые, вы сходите к психиатру, проверьтесь, если вот хоть кто-нибудь из вас мне докажет, что в конструкции моего тела есть энергопринимающее устройство, да, а я вам еще такой секрет раскрою: вы возьмите все определения, выпишите из этих двух статей любое слово, которое вы не понимаете, найдите его в ГОСТе по электроэнергии. У нас есть серия гостров, ГОСТов по. Энергетики. Вот открывайте вот эту серию ГОСТов технических. Техническим регулированием займитесь. Откройте, откройте и почитайте все термины. Кому сложно, зайдите на мой портал, найдите там этот документ. Я эти выписки все сделала. Но посмотрите, в каком маразме мы живем. И они уже сами бедные говорят, что ребята, сломайте нас, мы уже сами не можем, да? и Греф этот уже говорит, и все нам уже говорят, и Набиулина там уже, я не знаю, как извратиться, да? до какой такой шизофрении дойти, чтобы уже сказать, что ну люди, ну вы посмотрите, ну это ж театр абсурда, они уже вас бедные пинают как могут, вы все говорите, вот, это наши враги, их надо убивать, да, они друзья ваши, они вам помогают как могут, помогают богам проснуться. «Ну вы что, не видите вот этот театр абсурда, что ли? Вам не смешно?» Вы не понимаете, что происходит, да, Вы вообще не, не видите, не, они вам пи, орут, бо, уже и не знают там и так орут, и так орут для вашего же блага. И законы они дебильные издают. Да не надо этих законов пугаться. Ну вот все, вот сейчас законы всем биометрию на лоб поставят, греф там еще что-то сделают. Да, греф уже не знает, как до вас дебилов достучаться, да проснитесь, вы уже наконец. А то мы вам сейчас еще свисток в жопу вставим да, и будете ходить со штрих-кодом на лбу и при каждом шаге свистеть. Ну, ребят, ну, елки палки ну, уже, наверное, хватит маразма. Ну, просыпайтесь. Что надо сделать? Надо массово, коллективно пойти их, я не знаю, там, бума, без всяких митингов, тихо, мирно. Если вы будете вот так вот каждому должностному лицу пояснять вот этот бред, да, на, на их же законах, на их же примерах, если вы будете каждый нести эту диалогию, то буквально за полгода эта вся система сама развалится без единого выстрела. Потому что даже те люди, которые вот у меня сейчас э, товарищ звонил, да, тоже товарищ работает в МВД. Послушал меня, все понял, сказал, я не хочу больше там работать, всё, я буду увольняться. Но потому что люди понимают эту бредятину, они понимают, что они сами же враги народа. Они так же зомбированные спят, как и вы сейчас зомбированные спите, ни черта не понимаете. Вот что происходит, ребят. Поэтому а наша первая очередная задача, да, пробудить всех, дать информацию, показать вот этот вот дурдом, вот этот театр сюрреализма, показать, чтобы человек осознал, да, что ну да, когда человек понимает, что это дурдом, конечно, он уже будет на мир смотреть по-другому, он просто пойдет ломать эту систему. Система сама кричит уже, ребята, сломайте нас, мы не можем сами себя сломать, да, но сломайте нас, мы будем счастливы. Но помимо того, чтобы сломать, надо еще и посеять зерно в умах людей, прорастить, а как надо, а как мы хотим по-другому. Вы что, реально хотите сломать старое, которое нас угнетало, и опять взять за, ее, за основу нового денежную систему? Вы что, реально этого хотите? Чтобы опять были нищие и богатые Потому что творец, когда творит, он не думает о деньгах, он думает о процессе, понимаете. Важен сам путь, а не результат. Вы когда доходите, вы что, счастливы что ли? Ну хорошо, вот делаете вы ремонт в квартире, сделали, новую кухню поставили. Посидели, полюбовались, сколько у вас счастья? Ну месяц, ну два, ну три, а потом все. А потом вы привыкли, а потом вам надо что-то новое. Вот так же и здесь. Увлекателен сам путь они а не, не результаты, ну хорошо, ну добились, ну нажрались в этих денег, ну купили як -то, самолеты, пароходы. Дальше-то что? Оно вам счастье принесет? И вот все там, вот наши олигархи, там Путины, и Фигутины и так далее. Ребят, ну хорошо, давайте так, вот если бы у вас было столько денег, как у Путина, вот простой вопрос, вы бы ходили на работу каждый день? Вы, вы бы вот так вот, как раб на галерах, светились бы на всех телеканалах вообще мира, я бы точно нет, нафига, <свят> понимаете, мне бы одного дня заработка Путина хватило бы, я не знаю, там на 30 лет, я бы через 30 лет бы вспомнила, <свят> где мне еще столько денег взять. Ну серьезно, ну вы подумайте. То есть вы понимаете, что все это шоу ради вас. Ну посмотрите кино шоу Трумана, ну включите мозг. Это все ради вас, ради того, чтобы вы, боги, проснулись наконец-таки и осознали, что, ай, блин, да, ой, как весело, слушайте, ну молодцы, ребята, вообще, постановка супер, да, там, режиссеру респект, вообще, мне все понравилось, что делать на... Вот, ну осознайте, вот когда вы вот это осознаете внутри себя, да, у вас сразу вектор внимания в другую сторону переключится, вы сразу поймете, что да не стоит на это все тратить жизнь, да, это надо сломать, но как это надо сломать, да отрицанием, вообще, да не хочу и все, но ну, не хочу, но я понимаю, что это бред, что вам... вот если вы сидите в театре, да, вот все ходили <coughs> на какие-то анимационные а, развлекательные мероприятия, да, когда аниматор вас втягивает? вы же имеете право аниматору сказать, да нет, я не хочу, он пойдет втягивать в другого в представление. Вот и здесь все то же самое, но если вас аниматоры втягивают, ну так что вы этому аниматору не скажете, да иди ты лесом. Поним? Ну можно же сказать, можно. Нет, вы втягиваетесь в процесс, да еще с таким чувством собственного достоинства, да я, да я там это, и так ему подыгрываете хорошо, и зрители вам аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Ну, ребят, ну вы серьезно? Ой, я уже не знаю. Я вот э, смотрю на людей, да, все приходят, там, вот, Хмелькова что-то там делает, мы тебе не дадим. Чего вы мне делать не дадите? Вот мне интересно, вы мне чего делать не дадите. Вот что? Кто там из СССР еще спасает? Чего вы там спасаете? Очередной траст, где-то там, это, я не знаю, левый мизинец, там, 15 й ноги у гидры. Вы вот это вот спасаете, да, гидра вся сдохнет, а вы... Нет, мы зато тут СССР, вот там поставим диктатуру, жесткий режим, все будем, там опять налоги введем, там железный занавес, сейчас всех тут порядок наведем, все сделаем. Вы серьезно? Вот именно так вы хотите, да, светлое будущее, вы в этом видите? Серьезно, да? Жесткая диктатура, тирания там свой свой политический строй как чё вы там возрождаете конституцию 34 года в которой человека нету какая собственность там чё там а, а личная собственность была да у вас личная угу. какая личная а сувереном кто был кто я еще раз рассказываю: в этом вот, вы там, вот у, у народа была личная собственность в многоквартирных домах правда же это всегда, всегда на Руси, ну почитайте классиков, всегда назывались доходные дома, многоквартирные дома были доходные. Потому что у них был хозяин суверен, да, который получал с этих домов доход, а остальные там снимали жилье. Что изменилось со времен Пушкина? Объясните мне, ничего не изменилось, да, есть хозяин суверен. Он получает доход в виде коммуналки, в виде ренты, в виде платы. Ничего не изменилось, ребят. Вы где-то где там заблуждаетесь, где-то недопонимаете. Но классиков почитайте, Серебряный век», там все написано. Были всю жизнь доходные дома, ничего не изменилось. Да, назвали другим словом МКД, МСУ, но ничего не изменилось, ребят, со времен. Как это было доходным предприятием, так это и осталось. Так о чем мы с вами говорим? Какой СССР вы там возрождаете? Что вы там делаете? Вы, при том, при всем, что Гидра должна умереть, это огласили в двенадцатом году. Да, грабит своем завещании уже написал, что сдохнет тварь. Дай жизнь людям. Вот, боги пришли на землю. А вы что сидите? Нет, она будет умирать, но мы 15 палец на 18 ноге спасем. Вот так вы себе это представляете. Но мне, допустим, смешно. Поэтому все угрозы, там и всякую лабудень, которую мне тут шлют периодически психически неадекватные люди, но я по-другому, извините, никак не могу расценить. Когда там мы тебе ничего не дадим, чего вы мне не дадите? Эта тварь, она сама умрет. Со мной она умрет, или без меня она умрет. Распоряжение дано. Просто дано распоряжение. Да? Но ну, ну просто мы сейчас с людьми э, можем объединиться да, и сделать это, во-первых, гораздо быстрее. Вот. А во-вторых, э, по крайней мере, уже задуматься над тем, что нужно начинать формировать общество новой формации, социум новой формации, новую среду. Какая должна быть новая среда? На других моральных принципах, нормах, на других вообще, я не знаю, там, конах существования, да, на других правилах мироздания, просто на других. Что, вы еще не нажрались, говна? Мне кажется, уже все достаточно нажрались. Так может быть, стоит сделать вывод, да, что в новом мире деструктива быть не должно? Никакого. Почему я строга ко всем своим участникам своих ресурсов? Не надо мне деструктива, не надо, потому что я создаю принципиально новую среду. Вот вы посидите в этой среде неделю, две, три, вы посмотрите, какие с вами изменения произойдут. Что оказывается, оказывается, как только перестаешь трястись, как липкая всего бояться, мозги включаются. Да? А знаете почему? Потому что это простая психология, элементарная. Человек в стрессе не может думать мозгом. Он думает пятой точкой, ему надо бежать спасаться. Почему пятой точкой? Потому что там первая чакра, страхи там живут, животные инстинкты там живут. Оттуда идет сигнал. Да? Когда говоришь, каким местом ты думаешь, это же все не, не на ровном месте. Каким местом ты думаешь, пятой точкой думаешь? Почему? Потому что там первая чакра, все. Человек живет инстинктами, он не может, он может ориентироваться только на инстинктах. А, что, куда бежать, где прятаться, все, где урвать, где это. А ты попробуй, дай человеку среду благостную, да, чтобы у него центр думания переместился ну, хотя бы там, в седьмую чакру, в шестую. да, Ну ладно, Бог с ним, там и пятая пойдет. В конце-то концов. Но когда человек перемещает центр в вектор внимания в другую полярность, так он и думать начинает сразу продуктивно, уже сразу созидательно, уже сразу успокаивается, ему не надо жить инстинктами. Так вы думаете, тварям вам это надо? Нет, они вас и держат страхи. Ну, и вот для этого работает целая индустрия СМИ. Причем не только по телевизору, по радио, но и также в интернете. Вас надо запугивать танками, которыми стоят там на границе с Сибирью, там еще чем-то, да, митингами периодически устраивать вам тут вот эту развлекалочку. Ну а что, чтобы, знаете... Я уже зачитывала да, стихи. Бабу свою я очень люблю, и, там, не даю исключать скучать без дела. Да? То избу подожгу, то коня шугану. Ей нельзя без любимого дела. Вот так же они к вам относятся. Они вас очень любят, ребят. Но вам нельзя без любимого дела. Вас надо все время в какую-то зарницу организовывать. А то вы заскучаете, понимаете. Начнете, не дай бог, заниматься творчеством. Не дай бог вы там думать начнете. Не-не-не-не, нельзя-нельзя. Поэтому все время запугивать, держать в тонусе, попу в кулачке. И вот все время надо с чем-то сражаться, бороться. Вы знаете правила мироздания, я вам сейчас секрет открою: вообще, ребят. Чем больше вы сражаетесь, вы при, при, активируете силу сопротивления. У силы сопротивления есть очень интересное свойство: а чем больше вы сопротивляетесь, тем больше сопротивления вы получаете в ответ. Это закон мироздания, никуда от этого не денешься. А, поэтому, как бы вы там ни противостояли действительности, она вам будет противостоять ровно в той степени, в которой вы с ней боретесь. Да? А у закона мироздания есть еще одна классная фишка. Хотите, расскажу. Вообще бомба. Выбор. <с> <cara> На все есть право выбора. А я выбираю не сопротивляться, не делать этого. А просто отказаться. И все. И вы не ввязываетесь, вы не вовлекаетесь в эту игру с аниматором, вы просто отказываетесь, это все элементарно, взяли отказались. Но если уж вы втянулись, да, то хотя бы внутренне откажитесь от всего этого. Сделайте выбор, не в пользу там сидеть и ныть, а, блин, все плохо, плохо, плохо, да, как-то пиявка из лунтика. Сделайте выбор э, развивать светлое будущее, подумать там, да, а как бы я хотела быть. И придумайте, а то все, все, все почему-то сейчас в последнее время придумывают, да, все, все в деньги упирается. Я хотела бы, вот у меня сейчас последний вопрос, вообще мне замечательно, мне очень нравятся люди, как мыслят, да, Ольга, зачем вы это все делаете? А вот а зачем? Вы что, там, получили себе трасты, да, там, по свидетельству свое выкупили, там, еще чего-то? Да, ребята, ну, ну это же смешно. Что, получить кучу фантиков? Зачем? Каждый день ходить с новым фантиком в туалет, зачем это делать, я не понимаю, но смысл в чем? То есть продолжать играть в эту игру или все-таки сделать так, чтобы гидра умерла? Вот, вот здесь вот такой вопрос. То есть вы реально хотите, вот у вас, смотрите, какая ситуация. Вам сейчас говорят, ребята, раз в 30 лет, ну так мироздание устроено, уж извините, раз в 30 лет открываются ворота. То есть вы все были узниками строгого режима, да, раз в 30 лет открываются ворота и говорят, идите, вы свободны. И вы такие... Не, ну как это, не, не, не, не. нет, я лучше здесь останусь, я лучше вот здесь вот буду, там это, а кто-то сказал, да мне это все вообще нафиг не упало, все, я свободен, я вольный, я пошел, взяли, собрались и вышли, так вот я из тех, кто, понимаете, кто почувствовал волю и все, и я пошла, а вы хотите там остаться, дальше в тюрьме, хорошо, через три года закроются ворота и вы там останетесь, и вам уже никто не поможет, ваша игра будет продолжаться. А наша игра будет другая. Посмотрите, что происходит раз в 30 лет регулярно. В 91 году что было? Поменялся слой олигархата так называемого. Вот. Да, да, они где-то там вообще. Да вы их не видите, ребят. Вот то, что вы считаете, что вот тут олигархи вот эти все, ну это персонажи, актеры, я не знаю, как хотите назовите. Это для вас. Это для вас, чтобы вас же угнетать, чтобы вы же там посидели, позлились в конце концов, да, что «а, вот они, жиды, там зажрались, там туда-сюда, все деньги мира у них, тра-та-та, ну все дождались». Ребят, ворота тюрьмы открылись, пошли, пошли создавать новые, пошли становиться богами, в конце концов, в свою непосредственную, приступить к своим непосредственным обязанностям. Так вы же не хотите. Вы хотите остаться, сидеть в тюрьме, возрождать 15-й палец на 18-й ноге гидры, да, и, и, и сидеть, петь, как нам там было хорошо. Вот мы сидели в своей камере, как нам там было хорошо. Там было вкусно, там было классно, у нас там было счастливое детство, мы родились в тюрьме. Ура, товарищи, давайте эту тюрьму сохраним на веки вечные. Да ради бога. Нравится? Ради бога, сохраняйте. Только вы не понимаете, что тюрьму-то открыли, выйти-то можно. Чего вы даже из камеры своей выйти не можете? И посмотреть, что коридор открыт, вон вон в конце тоннеля дверь, идите. Идите на выход. И становитесь богами, и уже развивайте, другой мир строите. Двери же закроются. Не, не понимаете. Ну хорошо, не понимаете, сидите дальше. Возрождайте. Свою тюрьму там обустраивайте. Без проблем, понимаете. Это же личный выбор каждого. Вот я вам и говорю, либо вы сопротивляетесь, либо вы, либо вы делаете выбор. Я свой выбор сделала. Теперь выбор за вами, ребят.